Куку, -ку, посетители психушки Немиркин. Вот и еще одно совершенно новое видео. Чувствует ли мотивация себя вашим заклятым врагом в последнее время? Ваше стремление к достижению целей и задач ослабевает со временем? Хотите – верьте, хотите – нет, но это случается с каждым. Вы можете испытывать это, когда чувствуете, что застряли и не можете двигаться вперед в жизни. Вы можете испытывать это даже тогда, когда неуклонно движетесь к своим целям. На мотивацию влияет огромное количество факторов, причем у каждого человека она зависит от разных факторов. Однако есть несколько распространенных привычек, которые могут легко убить вашу мотивацию. Прежде чем мы продолжим, пожалуйста, помните, что это видео предназначено только для информационных целей и не должно использоваться для самодиагностики. С учетом сказанного, вот шесть привычек, которые убивают вашу мотивацию. Первое, вы пытаетесь сразу же достичь конечной цели, пропуская процесс как часто вы представляете себя уже достигшим своих целей и преуспевающим. Не пропускаете ли вы необходимые шаги, пытаясь ускорить процесс? Пропуск процесса может привести к еще большему разочарованию, потому что вы все равно не получите желаемых результатов. И, конечно же, отсутствие надлежащего фундамента для того, кем вы хотите стать, это идеальный рецепт для провала. Вам может показаться, что ваша цель совершенно недостижима, и вы начнете терять веру в себя. Изучение основ поможет вам подготовиться к предстоящему путешествию. Когда вы изучите все основы, вы будете знать, чего ожидать и когда, и у вас появится дорожная карта для путешествия. Второе – ваше стремление к совершенству. Вы из тех, кто всегда старается делать все идеально? Зачем мне это делать, если это не будет идеально? Или зачем мне тратить время и силы на то, чем я не буду доволен? Похоже ли это на девиз вашей жизни? Стремление к совершенству может быть одним из самых быстрых способов убить свою мотивацию. Стремление к совершенству может привести к тому, что вам вообще не захочется ничего делать. Ожидание того, что первая попытка будет идеальной, и ее провал могут быть демотивирующими. Если начать с чернового наброска и совершенствовать его до тех пор, пока он не достигнет той точки, когда вы будете удовлетворены, это, несомненно, приблизит вас к цели. Номер три. Вы сравниваете себя с другими. Как легко вы сравниваете себя с другими, когда что-то делаете? Кажется ли вам, что на другой стороне трава зеленее? Сравнение своего успеха с другими может сбить вас с пути и заставить потерять мотивацию. Вы думаете обо всех шагах и усилиях, которые вам придется приложить для достижения своих целей, в то время как другие, кажется, достигли их с меньшими усилиями, что может вызвать чувство недовольства и обиды. В итоге вы сосредотачиваетесь на этих эмоциях и теряете из виду то, что действительно важно – воспринимать кого-то как своего наставника, потому что он преуспел в достижении цели, которую вы хотели бы достичь очень полезно, если только вы не забываете о себе и своих собственных амбициях. В конце концов, все ваше внимание должно быть сосредоточено на достижении собственного успеха. Номер четыре. Вы отвлекаетесь и медлите. Как часто вы останавливаете свои дела, чтобы пролистать социальные сети? В эпоху, когда отвлекающие факторы можно найти буквально везде, куда ни глянь, потерять мотивацию и сбиться с пути еще никогда не было так просто. Вам постоянно кажется, что вы отвлекаетесь и начинаете медлить именно тогда, когда это важнее всего. Это может затянуть вас до такой степени, что движение вперед покажется вам невозможным. Отвлечения почти неизбежны, но перерыв необходим. Поэтому необходимо определить, когда ваш перерыв больше похож на отвлечение. Это будет происходить время от времени, и даже самый лучший график может дать сбой. Если придерживаться менее жесткого расписания и иметь возможность передохнуть, это позволит вам оставаться свежим и будет отличным способом держать в узде тягу к отвлечениям. Номер пять. У вас нет плана. Вы хотите что-то сделать, но не знаете, с чего начать. У вас есть четкая цель, но вы не знаете, как ее достичь? Бывало и такое, как и у всех нас, верно? Отсутствие плана, которому можно следовать, может стать одной из главных причин, убивающих вашу мотивацию. Когда вы знаете только конечный результат, но не знаете, какой шаг нужно сделать, чтобы его достичь, это размывает ваше видение. Но отсутствие плана вовсе не означает отказ от цели. Наоборот, лучше начать с небольших достижимых целей, которые, по вашему мнению, продвинут вас на шаг ближе к конечной цели. Когда вы преодолеете эти небольшие препятствия, которые вы ставите перед собой, это повысит вашу уверенность и мотивацию. И номер шесть. Вы пренебрегаете своим здоровьем. Как часто вы засиживаетесь допоздна? Насколько приоритетно вы относитесь к своему здоровью? Не будучи в надлежащем состоянии здоровья, вы можете легко убить свою мотивацию. Когда ваше тело не имеет энергии, необходимой для выполнения задач, как вы сможете сделать шаги к своим целям и задачам? Это может быть очень демотивирующим фактором, потому что вы чувствуете, что у вас правильное мышление и правильные намерения, но ваше тело не может идти в ногу со временем. Приоритет вашего здоровья, будь то диета или ежедневный режим, не только поможет вам повысить мотивацию, но и улучшит все сферы вашей жизни. Поиск правильной мотивации – процесс весьма относительный. Вполне нормально, что временами ее не хватает. Главное, чтобы она не иссякала. Данные пункты призваны показать общее направление, в котором следует двигаться, когда вы чувствуете, что мотивация иссекает. Они призваны указать на те места, куда вам следует обратиться. Не существует волшебного заклинания, которое работает для всех. Скорее, все зависит от того, как их можно приспособить к вашим собственным потребностям. Как вы думаете, мы охватили все пункты? Какие способы пополнения уровня мотивации вы используете? Если хотите, оставьте комментарии о своем опыте ниже. Пожалуйста, не стесняйтесь делиться любыми своими мыслями. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделиться им с теми, кто ищет способ пополнить свою мотивацию. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на кнопку уведомлений, чтобы получать новые видео. И как всегда, супер спасибо за просмотр!